Поставник футбольного клуба Торпед Владимир Александр Николаевич Горбачев. Александр Николаевич, матч с первой лигой, что он показал вам как тренеру? Ну, много что показал, да. Не первый раз встречаешься, когда команда рангом выше, да. Это сразу чувствуется, во-первых, единоборство, во-вторых, контроль мяча. Ну, много, много что чувствуется, да. Ну, в принципе, такая игра была, я скажу, неплохая, да. Не сказать, что хорошая, но неплохая. Что-то у нас получалось, что-то не получалось. Мы пытались компенсировать свое мастерство за счет там, организации игры, дисциплины, самоотдачи. Ну, по большому счету игра была, знаете, как напряженная, интересна. Интересная. Понятно, что соперник получше, да? где-то больше контролировал мяч, какие-то там полумоменты пол, пол создавал. Это понятно, это должно было быть. Но самое, самое как бы, в этом печальное, это травма глудена это самое печальное, на ровном месте какую-то как он, как он, серьезную травму получил. У нас как бы так-то <coughs> все реже и реже до да, состава. И плюс у нас восьмого игра. Поэтому плановые замены были. Сразу пять замен сделали. Хорошо вот, как бы не успели заменить. Не то, что не успели, а хотели заменить. Начали 10 минут, второго тайма. Думаю, сейчас три замены сразу сделаем, потом еще две. То есть это планов, Это независимо от результата было. Два дня до э, календарной игры, поле тяжелая, вот эта опасность, то, что не восстановится ребята Краснов очень хорошо играл, Родиона очень хорошо играл, э, Хохлов очень, это ключевой игрок у нас. Мы их заменили, потому что нам важна да. была игра с Орехова-Зуева. Ну, такой, наверное, комментарий. — Эпизод, который решил судьбу этого матча. Удалось ли его посмотреть? — Ну, И конечно, удалось. Э, решать, конечно, судье, но когда у футболиста руки внизу, и попадает мяч вот сюда, в предплечье, да? я не знаю, как они трактуют, рука, не рука. Поставил пенальти. Вот я понимаю, когда надо да, сторону там, можно понять здесь, нашел, наверное, какой-то момент. да? Потом сейчас базилюк подрабатывает, ну явно было видно, рукой подрабатывает, не, не дает. Ну это ключевой момент, и они и сыграли. Ключевую роль в игре, как бы в победе, да, понятно, они сильнее, они хорошая команда, прям классная, уважая тренера, и футболисты квалифицированы, и все. Но вот это ключевой момент в игре. Два дня до матча с сореха, вот вы упомянули, что тяжело будет восстановиться, физически, морально, наверное, тяжело будет восстановиться после такого поражения. Ну, конечно, поражение немножко, да, если, б, знаете, как в виду явного там закончили, понятно, да. А тут обидно, 1-0 вроде, и хотели, и могли, и все было рядом. Ну, постараемся, постараемся восстановить, поблагодарил футболистов за, за самодачу, Молодцы. Молодцы. Я же говорю, уровень, конечно, чувствуется, да, но все равно что-то компенсирует Какие-то моменты. но будем восстанавливаться. единственное, вот это поле тяжелое. Потому что сырое, дожди льют, вот, вот это беспокоит, как бы загрузка очень серьезная. И удовольствие суток осталось. Ну, с другой стороны, наверное, вот уже вторая игра на тяжелом поле при Тарехово со своего легкого искусственного поля. Нет, они Нет? тур пропускали, они посвежи, да. мы-то играем все время через три на четвертый через накапливается. Я еще планировал как бы защитника поменять. Не Лобзина, а защитника поменять. Ну вот так сложилось, что -то. вот так. Коллеги, вопросы? Да. Как считаете, чего ты победа не хотела? Ну, голова, наверное. Глаз. А если в, ну, в тактическом В тактическом, принципе, мы готовились к другой игре. Да? Посмотрели последнюю игру с Нижнекамском. Не так играл. А совсем не так. Но мы особо и варьировать-то не можем. какими тактическими вариантами. Потому что ну, у нас совсем ограниченный состав. А вот, они совсем по-другому играли сегодня. А вот, по ходу быстро разобрались. там В течение 10 минут э, начинали пять. Три защитника центральных, один опорник, четыре полузащитника, два нападающих. Мы начинали. Потом посмотрели, это не подходит. Пять вот. защитников, четыре полузащитника и один нападающий. Вот. вот так перекрыть надо была зоны. Ну, по-другому, по-другому Акрон играл, не так, как предыдущие игры. Ну, мы перестроились, вроде так более менее что-то. Ну понятно, что уровень, допустим, Савичева да? видели, да, какие ускорения, делают, какие рывки, и тут надо было сдерживать сдерживать его, плюс Шакур еще как бы, с таким дистанционной скоростью высокой. Ну, понятно, что игроки как бы, высокого высокого класса как бы для, для нашего, да, вот по сравнению с нами. Но я не помню, чтобы такие моменты были в первом тайме. Ну, да. в первом тайме, после подачи главы, по в самом начале буквально вторая минута опасный удар семирого белый голову. Ну, я думаю, игра получилась кубковая напряженная и такая, да, интересная. Не было, что вот прямо они спрятали мяч, и мы его не видели там 75 минут. Огрызались иногда. Я Зударикова поменял, потому что поменял, потому что у него у нас один нападающий, больше его больше нет. Поэтому Пытались, как бы и, и про сегодня, да, и эту игру нужно и 8 числа больше думали они. Ну, в плане стратегии на сезон, следующая игра на. Опасно. Приезжает аутсаймер. Ну, ну приезжает, с этим. которым надо обыгрывать. Так надо всех обыгрывать. Согласен. Еще вопрос, коллега. Не планируйте переходить на искусственное. Планируем. Сейчас вот сыграем 8 и перейдем на искусственное, потому что там у нас осталось две игры, 5 и 13 на игре. Конечно, планируем. Мы на нем не тренируемся уже, наверное, недели три. Потому что дожди, дожди, дожди, и нам не дают тренироваться, и смысла нет. Оно, конечно, вязкое, но такое тяжелое. Поэтому перейдем перейдем на искусство. Слава Богу, где тренироваться. Еще вопросы? Команда да. а, сильно расстроилась, сейчас Конечно, это, конечно, конечно. Они очень расстроены. прям очень расстроены. Видны. Ну, видели концовку, да? Концовку мы хотели, мы вот поддавливали, и соперник начал чуть-чуть как бы, осторожнее, чем больше длинных передач. Ну вот, да, расстроились. А по травме есть какая-то информация? Ну, там прям серьезно. Перелом голеностоп, голеностопа, примерно. прям кость, я не видел, там доктор сказал, кость. Как бы не открыта, но прям, наверное, это будет гипс, это, наверное, будет аппарат Лизарова, наверное, вот этим все закончится. Да. Жалко. Вот это у самое есть. обидное, не поражение там, да, а вот самая обидная травма у нас Андреев, Лабзин сейчас Поляков только подошел. А самый обидный родителям Лобзина, Родители которые сегодня приехали, у раз. отца сегодня 50 лет, угу. и вот такая история. Он приехал в Питер, мы играли весной, да. ему перелом носа. Он сегодня второй раз приехал, я говорю, не приезжай больше. Да, да, не, надо. да не надо больше приезжать. Так, ребятам спасибо, спасибо за труды и ну, жизнь. Да. Александр Николаевич, спасибо, спасибо за кубковый сезон, Бьемся угу. в чемпионате.